Бараны столпились, сами идут в загон, там, где их зарежут, когда придет время. Точно так же, как и все люди. Стали в очередь себе в тюрьму. Уперлись в угол, и никто не догадывается, что нужно чуть-чуть влево свернуть, и там свобода. вот почему этих животных называют баранами